Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Я бы хотел, чтобы вы понимали одну вещь. Когда мы говорим о вере, сразу рождается вот этот энтузиазм, вот эта радость, а, вера, вера достигает, вера побеждает, вера разрушает дьявола и так далее. Вера, я бы хотел, чтобы вы могли кое-что другое понимать. Это действительно есть две стороны или две части радости. И вы, те, кто живете в этой вере, должны понимать, потому что это порядок веры. Я должен знать, что с одной стороны, вера приносит радость. Когда мы видим те чудеса, ту радость, когда мы участвуем в этих Божьих чудесах через веру. Но также существует и радость от гонения и от преследования и от того страдания, которое мы терпим из-за нашего Господа Иисуса Христа. И это я хотел вам объяснить. Я думаю, что вы уже часто бывали в грусти или в разочаровании, когда вы были в вере и, возможно, думали, что только хорошие, вера приносит, только радость и удовольствие, только эмоции. И вы шли этим путем, а когда заметили, что, например, несправедливо относятся к вам, когда вы вдруг услышали какое-то несправедливое оскорбление, через которое вы проходите, или преследование со стороны близких, друзей, когда вас оставили те, кто раньше любили. Тогда вы разочаровались и вошли в эту грусть, в эту печаль. Но истинная вера, мудрая вера, которая думает, та вера, которая размышляет, она радуется. И Иисус об этом говорил. Это не я придумал. Это написано. Пятая глава Евангелия от Матфея. Блаженны вы. Что это значит блаженны? Счастливы. Счастливы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня, за Иисус. Другими словами, когда преследуют вас, когда несправедливо говорят или осуждают, «И за Иисуса». За Него, я говорю, не потому, что вы что-то сделали, грех какой-то или какие-то вещи. Нет. «И за Иисуса». когда Он говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Понимаете? Это другая сторона веры, которую иногда люди грустят. Даже хотят уйти из церкви. А, не хочу больше. А со мной такие вещи происходят. Люди они злятся. И спиной калтаря поворачиваются. Иисус говорит. И не только Иисус, но давайте мы прочитаем апостол Петр. Он тоже говорит о том, что мы радовались, когда мы участвуем в страданиях Христовых, чтобы мы также могли участвовать в откровении славы Божьей. Как это прекрасно. Это так замечательно. То есть вера, та вера, которая делает чудеса, та вера, которая приносит победы, которая завоевывает все вокруг, есть у нее другая сторона. Есть другая радость, другой тип радости. Что за радость? Быть в страдании, быть в преследовании, быть в гонении из-за Господа Иисуса Христа. Это наибольшая радость, больше, чем радость от чудес. Ну, конечно, когда люди не рождены свыше, они этого не понимают. Но Божий, тот, кто родился от Духа Святого, без сомнения понимает, о чем? Я говорю. Тогда, с другой стороны, Иисус, Он также говорил, чтобы мы не радовались. Я могу вам объяснить. Не то, чтобы Иисус против радости. Иногда Он говорит нам, не тому радуйтесь, что... Духи нечистые повинуются вам. Потому что, знаете, обычно пасторы, служители или те люди, которые служат, когда они изгоняют бесов, не чувствуют такую радость, о, какая сила! Бог дает мне, я не такой удовольствие внутри. Но Иисус говорит, не тому радуйтесь, что духи повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Не из-за того, что чудеса происходят, мы должны радоваться, но также мы должны радоваться из-за того, что происходит несправедливость или преследование или оскорбление. Все то из-за чего мы страдаем из-за нашей любви к Господу Иисусу Христу. Это страдание – это причина для радости и веселья. И также Иисус здесь нам объясняет, что главная радость не из-за того, что в власть изгонять, что они там на коленях перед нами стоят, эти нечистые духи и послушны нашей молитвы. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, там в книге жизни. И я бы хотел, чтобы вы знали одну вещь. Когда вас гонят, или когда вы печальны, или вас преследуют, когда вы страдаете из-за насмешек, неважно, что там происходит, люди бывают, пишут, знаете, там в социальных сетях кто-то начинает там критиковать и прочее. Некоторые не выдерживают, даже убивают себя из-за этого. Уже слышали такие истории? Иов, он говорил о том, что в его страдании он прямо сказал, Богу сказал, если я согрешил, если я согрешил, ты видишь это и беззаконие не оставишь без внимания. Но если горе, он сказал, горе мне, если я согрешил, но если я праведен, тогда я поднимаю мою голову. Даже если он праведен, он сказал, я буду спокойный не буду защищать себя. Тогда мы видим, что вера это что-то... Я говорю о вере, которая мудрая. Вера, которая опирается на Слово Божие. Люди знают, что... Когда из-за веры в Господа Иисуса Христа нас преследуют, когда нас чем-то огорчают или преследуют, когда нас несправедливо оскорбляют или придумывают какие-то фальшивые вещи, Иисус сказал прямо «Радуйтесь и веселитесь». Радуйтесь и веселитесь. И апостол Петр также учит нас тому, что мы должны радоваться из-за того, что мы являемся участниками в страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Потому что так же, как мы участвуем в Его страданиях, страданиях из-за Него, из-за Иисуса, мы также будем участвовать в Божьей славе, когда она открыт будет. Понимаете, о чем я вам говорю, мои друзья? Видите, иногда ты разочарован, иногда ты печален, Иногда ты огорчен, у тебя там обиды на кого-то из-за того, что они какую-то придумали против тебя глупости. Неважно, на самом деле, было это или не было это, справедливо или несправедливо, это неважно. Важно одно. Если действительно тебя осуждали или обвиняли, ты знаешь, что не прав. Если ты действительно что-то сделал, если ты согрешил, да горь тебе. Но если я прав, то даже и так не осмелюсь поднять головы моей. Не буду поднимать, не буду защищать себя. Понимаете? Вы поняли? Давайте так, между нами. Вы думаете иногда, вера – это такой прекрасный путь, это путь, наполненный розами. Нет, на нем шипы, на этом пути, но именно они помогают нам быть в смирении. Именно они помогают нам быть в простоте, жить или в радости, или в печали, неважно, преследуют нас. Нам необходимо радоваться этому, потому что «Велика ваша награда на небесах!» Так нам Иисус сказал. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы и те, кто из-за веры, из-за Иисуса чувствуете себя нехорошо, радуйтесь. Потому что вы Божий избранник. Если вас преследуют на работе, например, Муж не понимает, во что вы верите, начинает вас оскорблять, или вы оскорблять начинаете в ответ. Неважно, неважно. Если вы страдаете из-за вер в Господа Иисуса Христа, необходимо радоваться и веселиться, потому что велика будет та награда, которую вам приготовили. Пусть Бог вас обильно благословит. И я бы хотел вам напомнить о том, что у нас всегда есть это служение. Служение, которое учит вас любить и быть любимым. Вам нужно учиться этому. Учиться настоящей мудрой любви. Потому что Бог есть любовь. Бог Имеет это удовольствие, когда он видит, когда его дети счастливы. Но есть секрет. И этот секрет – это соединять веру, которая разумная, мудрость Божия, любовь – это такой аромат Божий, это его чувство. И если вы будете это применять в вашей жизни, использовать вашу мудрую веру, тогда вы найдете эту мудрую любовь и будете счастливым человеком. Вы будете этот голод насыщать. Хорошо, до завтра, друзья. Всего доброго.